Привет, друзья! Неудивительно, что сейчас все больше и больше людей начинают работать на дому и зарабатывают значительно выше обычной зарплаты. И я хочу дать вам такую возможность. Я прошла опрос на этом сайте и заработала 37 тысяч рублей за один час работы. Мне повезло, повезет и вам. Опросы проводят многие крупные компании. Банки, супермаркеты, бренды косметики. Это позволяет получить отклик от аудитории и улучшить продукт или услугу. Переходите в профиль аккаунта по ссылке в описании и давайте зарабатывать вместе. Теперь реально в интернете может заработать каждый.